Всем приветик, итак, тема будет расклад, расклад, расклад. сейчас посмотрим, о чем, о так, какая тема здесь у нас, так, имущество, по поводу имущества, ожидается превращение капитала. Возможность наследства ваш успех будет значительно, значительнее благо, благодаря вашим усилиям и знакомству. Так, здесь у нас. Хм. Не стоит нервничать по поводу имущества. Репутация и честь могут пострадать от, нечест, от нечестной игры. Меньше суеты и беспокойства. Удар судьбы следует стать достойным. Переживать вам не надо. Труд вознаградится многократно. Вы насладитесь собственным на достоинством и уверенностью в себе. Главная вера в себя. Так, ссоры и разногласия примут опасный оборот, если их вовремя не прекратить. Проявите такты и понимание, чтобы разрешить конфликт. Так, Любые начинания и поездки состоятся. Планируйте значимые. Если вас поддерживают, рассчитывайте на финансовый успех. Ваши успехи в бизнесе — это путь к большим деньгам. Упорный труд, удачные сделки, советы друзей, путь к процветанию. Зависть, злобы, предоступный умысел веркнут вас в водоворот и нежелательных событий. Держитесь от них в стороне. Прежде чем что либо сделать, подумайте. Так, не урядится в личной жизни, основная преграда на пути к счастью. Преодолейте их. Помогите другим, и вы поможете себе. Так, что тут у нас за подсказочка? Так, перемены к лучшему. Ваш личный выбор. При сомнении хорош совет друга, а совет неизвестного. Надо проверить. То есть не всем нужно доверять. Путь к целям блокируется недоброжелателями. Сохраняйте в секрете намерения и вы застигнете противника врасплох. На пути успеху будьте решительны, аккуратны и быстры, дабы преодолеть нечестную игру недоброжелателей. Не оглядывайся, вы идете навстречу бедея, остановитесь, смотрите, не, пере... не переступите, опасный порог. А, не оглядывайся, вы идете навстречу беде. Так. Звезды пророчат выгодное сотрудничество. Будьте тактичны, базируйте его на дружбе и взаимопонимании. Хорошо относитесь к людям. Так. Начните гадать. Дорожите друзьями, укрепляйте эти отношения, и они принесут вам пользу. Ожидайте подарка или счастливые возможности для двух друзей. Один будет намного значительнее другого. Друзья всегда помогут. Усилия будут сверх вознаграждены. Вам же надо отблагодарить окружение, иначе судьба повернется к вам спиной. Всегда говорите спасибо. У Уверенность в своей правоте окупит страдания. Обидчики принесут извинения. Люди поймут ваши добрые слова. Намерение и от вас. Так, сейчас. Вас ждет потеря нужного человека или связи. Это вполне возможно купить отразится на ваших текущих планах. С кем-то будут ссоры. Надежда обречена. Ему просто ухудшится ситуация. Сосредотачивайтесь на реальных доступных целях. Если вы поставили цель, чего-нибудь добиться, попробуйте поменять к ним отношения и действия, по-другому поступить. Ваши мечты осуществятся раньше, чем вы задумали. Дерзайте, результат удивит и порадует вас. К цели всегда стремитесь. И вы до, сможете достигнуть своей цели. Извините, опять заговариваюсь. Несправедливость к вам усугубится при излишней нервозности. Будьте готовы к худшему и относитесь к этому философски. Опыт в жизни всегда нужен, чтобы понять, к чему это все было, да? Так, у вас не те друзья любимые, не на, на кого рассчитываете. Ни на кого не рассчитывайте, обходите своими силами. Возможно, друзья вам могут и не помочь придется вам самим справляться со всеми трудностями надвигающаяся болезнь может помешать важнейшим жизненным планом вам необходимо срочно принять профилактические меры обязательно обратите внимание на свое здоровье вы обязаны о состоять своего здоровья нужно стать анализы узи пройти вам не доверяют и благополучие под угрозу будьте начеку завистники не дремлют. А активно противодействуйте злу. защищайте себя словами поступками остерегайтесь даров или почести это ловушка вас могут поработить подумайте стоит ли принимать подарки возможно кто-то Пытается с помощью вас чего-то получить, достигнуть. Некоторые пытаются разрушить брак. Ревность и ссор способствуют этому. примирение а счастливых супругов. Если ты замужем, точнее, вы замужем или, давайте так, если ты замужем или ты женат, ну вы, возможно, находитесь в отношении или же э, в супружестве, то есть брак имеется, обязательно нужно помириться, чтобы все было хорошо в отношениях. Так, а те, кто не находится в серьезных отношениях, ну, именно в таких стадиях, когда вот невесты и жених, то есть еще заявление не выдавали в САГС, то обязательно старайтесь всегда... С хорошими отношениями обращаться к друг другу. К друг К друг другу. Обязательно проявляйте свои хорошие отношения. Иначе вас друзья могут поссорить. Родственники могут поссорить. Также родители могут поссорить. Так. Предстоит полное поражение с грязными и нечестными приемами против вас. Примите достойный удар судьбы. Захотят проверить ваши отношения на стойкость. Узнать, будете вы или нет. Впереди удачная полоса. Используйте свой шанс. Зависть недругов обернется вам на пользу всегда задавайте вопрос, зачем портит ваши отношения. Интересно, что они скажут. Вас ждет крупная удача, Обдумайте, рискуйте и доверяйте чутью своей интуиции. Опирайтесь на верных людей и следуйте разумным советам. Старайтесь принимать себя решения сами. Возможно, конфликты с близкими друзьями вы должны, за... вы должны загладить ссоры и быть терпимее. Возможно, конфликты с близкими друзьями. Да, будут ссоры, когда вы будете отстаивать и задавать вопросы, зачем вам портит ваши отношения. Могут быть ссоры. Желание испол... исполнится укрепление дружбы, станет главным достижением. Если друзья реально желают вам счастья, они будут с вами и поддержат вас. Возникшие проблемы и огорчение временно. Обратите за помощью к близким и не, сосредо... и не сосредотачивайтесь на неудачах. Всю жизнь будет хорошо, если будете <кх> всегда обращаться со советом не только к друзьям, но и к ним себе, к сама себе. Так, трудолюбие. Труд... Сейчас, трудолюбие и способности выведут вас к признанию. Высокие покровители не заставят ждать, но среди них могут быть поработители. Вам нужно своим желанием говорить нет. Не все желания нужно свое выполнять. Захотели что-либо? Это же всего лишь желание. Вы должны сказать нет. Тем более вредным привычкам, вредном желаниям. Не все так сразу. Так, сейчас секунду. Предмет вашей любви изменчив и капризен. Все ваши усилия напрасны. Обзаведитесь новым объектом обожания. Возможно, ваш любимый человек, которого вы любите, вам нужно на время подумать, нужны ли вам такие отношения. Второстепенные факторы могут явиться причиной недоверия. Будьте на этим. Часто пользуются соперники. Не всегда нужно доверять своим друзьям. И вообще есть такая поговорка. Доверяй, но проверяй. Доверять, конечно, нужно стараться, но проверять тоже нужно. Так, перемены. Превратности. Вас ждет потеря нужного человека или связи. Это вполне возможно. Губительно на сети ваших текущих планов. Возможно, вы полагались на своих друзей, решили доверить, потом проверить, а друзья к вам не так хорошо относятся. В итоге полагаться на друзей не нужно. Попробовать самим справиться. Если уж не получится, то можно обратиться к друзьям, к родственникам, к родителям, либо же к специалистам, кто сможет вам помочь. Но в первую очередь попробуйте помочь самим себе, самой себе, самому себе. Сможете, помочь себе, то вы потом сможете и другим людям помочь. Так, трудолюбие и способности выведут вас к признанию. Высокое покровительство не заставит ждать, но среди них могут быть поработители. Кто-то может пользоваться вашей, не то что добротой, а вашей помощью. Старайтесь, чтобы вам тоже в ответ тоже была помощь. Если вы кому-либо помогали, также, чтобы вы обратились, могли понять, человек вам поможет или нет. Ну, хоть как-нибудь, хотя бы советом. Всем пока.